Вовочка как чувствовал, что от этого онлайн-образования стоит ждать какого-то подвуха. И тут, на втором занятии Мария Ивановна сказала «Вова, папу с мамой, быстро к монитору!» Отец швыряет дневник на стол. «И в кого ты такой тупой?» «Вовочка, тебя!» «Мать, не груби отцу! Он-то тут при чем? Мама перед выходом из дома спрашивает сына «Вовочка, как я выгляжу? Хорошо или не очень?» «И так, и так! Как это? Не очень хорошо!» Вовочка, кого ты больше слушаешь? Маму или папу? Я больше слушаю маму. Почему? Она больше говорит. Учительница спрашивает Вовочку, если я дам тебе два яблока, еще два яблока, а потом еще два, сколько всего яблок будет у тебя? Семь. Вовочка, посчитай внимательнее, если я дам тебе два яблока, еще два яблока, а потом еще два, сколько всего яблок у тебя будет? Семь. Хорошо, смотри, если я дам тебе две груши, еще две груши, а потом еще две, сколько всего груш у тебя будет? Шеверсть? Вот видишь? А если то же самое, но с яблоками? Семь. Да почему семь-то? Потому что одно яблоко у меня уже есть.